Приветствую вас водолейчики! Сегодня мы с вами рассмотрим, что будет происходить вперед с 7 октября по 4 ноября. В это время Венера будет двигаться по вашему дому друзей, по Стрельцу. И, конечно же, вы будете в этот период очень активны во взаимодействии с окружающими. Вас таки будет тянуть с кем-то познакомиться, с кем-то пообщаться, куда-то вместе поехать, отдохнуть. Вы будете очень сильно притягивать к себе единомышленников. Еще это время благоприятно для любых взаимосвязей с друзьями и в рабочем плане. То есть они могут вам оказать какую-то очень серьезную помощь. То есть, ваше самое сильное место – это дружба. И оно вам в этом периоде будет очень-очень полезным. Кстати, как никогда. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же у нас будет образовывать Венера. Какие она будет аспектики образовывать. Так, ну, с 9 по 13 Венера будет образовывать аспект к Сатурну. Секстиль. Кстати, будет несколько секстилей от Венеры. А секстиль это самый такой легкий, самый благоприятный аспект, который всегда приносит ну, что-то такое очень радостное, легкое и веселое во взаимодействии с другими планетами. Ну, у вас здесь Сатурн еще пока ретроградный. Ну, ничего. После 11 числа он станет прямым и даст вам больше свободы действий. Он находится в вашем первом доме. Поэтому вы еще немножечко чувствуете скованность. Ну, После 11 появится больше свободы. А до этих пор, с 9 по 13 он будет образовывать Венера с Сатурном, благоприятный аспект. И этот аспект, он вам поможет, вы знаете, вот как-то выстроить правильные планы на ближайшее будущее. Обозначить себе какие-то новые там, стратегии, что-то себе правильно продумать. Вот, завязать какие-то правильные знакомства. Обязательно. Но очень важный момент, эти знакомства, желательно, чтобы они были связаны с людьми из прошлого, то есть тут не завязать, тут наверное все-таки восстановить, и эти знакомства, то есть поройтесь в своей памяти, кого вы там давно знали, были эти знакомства, они вам могут очень пригодиться. Следующих два интересных периода с 14 по 17 октября и с 30 октября по 5 ноября Венера будет образовывать секстиль к Меркурию. Но если он до 17 октября будет ретроградный, это намек на то, что все ваши взаимосвязи будут очень легкими и благоприятными. Особенно если они будут каким-то образом касаться там, высшего образования, людей издалека, поездок, перевозок, то они желательно, ну, желательно чтобы они касались ну, этих людей из прошлого. И взаимосвязи с этими людьми будут очень легко у вас образовываться. А вот уже с 30 октября по 4 ноября, когда Меркурий будет прямым, вот здесь уже будет самое время уже делать что-то новенькое. Вступать в новые партнерства, пускаться в какие-то дальние переезды, путешествия, может быть что-то новенькое оформлять, поступать, ну, кто планировал. И здесь кстати, есть еще намек на «Юридическое оформление» юридическое оформление отношений ну, вот мне здесь все-таки идет партнерство но партнерство больше связано с работой наверное, я так предполагаю что вот последняя часть этого периода с 30 по 5 будет очень благоприятно для смены работы особенно если она связана с иностранными компаниями или иностранными инвестициями ну, вот что-то такое понаблюдайте теперь, 20 -го числа будет полнолуние в Овне. Ну, с Овнами вам вроде как нормально для вас это третий дом. Угу. Я поняла. Значит, тут дела обстоят таким образом. Сама по себе Луна будет вставать в точную позицию не только к Солнцу, но еще здесь будет рядышком Марс гулять. Марс у нас связан с техникой. Он связан с какими-то резкими, непредвиденными событиями. Ну... Но... Я думаю, что здесь возможны какие-то не, или неудачные поездки. Плюс-минус 4 дня до этого полнолуния. И, возможно, неожиданные поломки транспорта. И поездки далеко. Если можно, лучше отложить. Ну, что-то там может пойти с очень большими какими-то... Ну, если не неприятностями. Не, не но, мне кажется, проблем не избежать как минимум в виде поломок. Хорошо. Дальше. С 22 по 26. Здесь будет интересный аспект, который может ввести вас в иллюзии. Это Венера в квадрате к Нептуну. Нептун для вас это второй дом. Но смотрите, здесь есть шанс ошибиться и напрасно потратить денежки на кого-то из своих друзей. Ну, могут попросить у вас долг и не вернуть по ходу. А здесь также и шанс кого-то влюбиться из своих друзей. Но впоследствии окажется, что вам этот человек, ну, что вам это приснилось, не такой уж этот человек, каким он вам представлялся. В общем-то, какие-то странные поступки может вас этот аспект вызвать. Хорошо. Ну, просто будьте внимательны к своим партнерам и знайте, что ваши ожидания от них, они могут быть неоправданы в этот период. Ну, и в частности, понятно, что знакомства вот в этих несколько дней, они не очень. Ну, так себе. Зато с 26 по 28 здесь включается еще один аспект от Венеры к Юпитеру, который вас ввергнет в прямо-таки в взволнованное настроение, вы будете на таких, знаете, высоких каких-то оборотах находиться, у вас улучшатся ваши финансовые дела, что-то вам будет приносить удачу, ну, прямо, знаете, так, будете очень окрылены и воодушевлены. Хм. прям точно, может, или влюбитесь, честное слово, или вас тут ожидает какая-то неожиданное Действительно, может, подарки, странно, подарки. Ну, вот Далее вроде как еще рано дни рождения. Ну, еще вот знаете, нюансы. Вот вы прям не, не будете жадничать вот в этот период. Вот, вот еще. То есть вы сами как-то будете настроены на крупные финансовые расходы, которые вас, между прочим, будут очень радовать. Ну, я надеюсь, что вы их потратите с умом, как говорится. А не просто так. Ну, как минимум, это вам принесет большое удовольствие. Ну и заканчивается период 30 числа. Марс переходит в знак зодиака Скорпион, и Скорпион для вас это дом карьеры. Вот как вот тогда-то и начнутся. Да, все верно, как я и говорила, что с 30 числа начинается для вас благоприятный период в сфере построения вашей карьеры и я могу вам точно сказать что для тех кто планирует что то менять может быть менять место работы должность то для этого подойдет больше ноябрь ну по датам я с скоординирую уже в следующем прогнозе а на сегодня с первой частью астрологической мы закончили и переходим к следующей. Сегодня мы посмотрим для вас прогноз вот на этой колоде Тароснов. Называется, очень красивые карты. Ну и давайте посмотрим детальнее. Давайте спросим, как будут воспринимать окружающие представители знака Зодиака Водолеев в ближайшем периоде. Восемь мечей. Знаете, как людей, которые находятся вот, знаете, в каком-то своем шаре, коконе, которые не видят выхода, которые, знаете, как будто бы варятся в своем соку. Еще, еще очень часто эта карта бывает связана с неким таким, знаете, ясновидением, но в ситуации, когда человек смотрит внутрь себя, когда он слышит только себя. А что в сфере работки без изменений? Смотрите, пока без изменений пока все очень ровно по двоечке мечей просто наблюдаете держите баланс равновесие хорошо что у вас ну, с главными там планами целями 8 жезлов ну, видите здесь есть намек на то что будут перемены причем видите здесь как салют бабах то что-то бабахнет резко неожиданно да, взлетит вверх. Будут изменения. Ждите. Здесь еще есть указание на цифру 8. Тем более, что она у вас уже два раза здесь повторяется. Это может быть 8 число, 8 дней. Чего-то 8. Давайте уточним на всякий случай. Да. 8 жезлов и звезда. Давайте посмотрим, ну, ради интересов, как они вот в сочетании. Дословно, это сочетание читается как быстрый путь к мечте, к успеху. Так что ваше время вот-вот придет. Момент вашей славы наступает. Хорошо. А что ожидает представителей знака Зодиака Водолей в доме в семье? Дьявол. Ну, здесь такая ситуация. Здесь ну, кто хотелось пошутить. Но дьявол это может быть непосредственно. Там, или ваш близкий человек в таком образе выступает. Так вы его воспринимаете. Или это могут быть какие-то пристрастия зависимости в виде алкоголя, игромании, ну или чего-нибудь еще. Я могу уточнить. Все-таки женщина для кого-то еще само по себе сочетание дьявол-жрица, это знаете что-то такое здесь, ну это две магические карты, как знаете парочка магов они еще могут работать как сильное сексуальное искушение, опасность от женщины а еще это может быть черная магия Ну не знаю может быть, для кого-то это будет подсказкой. Хорошо. Что ожидает в любви водолейчиков? Любовь, любовь. Шестерочка жезлов. А здесь у вас победа. Победа. Наконец-то вы чему-то возрадуетесь. Здесь, конечно, у нас изображен мужчина, но я решила уточнить. Да, здесь информация больше для мужчин. Дама кубков. Рыбарак скорпион Такая чувственная, нежная, очень эмоциональная, глубокая такая дамочка. С ней, над ней у вас победа. Хорошо. А если для девочек, что тут у девочек? Сила. Мужчина здесь, ну, скорее всего, знаете, такой огненный, очень красиво может ухаживать за вами. Что тут еще у нас с этим мужчиной? Повешенный. Нет. Вы знаете, для вас пока нет. Есть указание на то, что еще чуть-чуть надо подождать. Потому что в сочетании эти две карты говорят о том, что силы напрасно, напрасно потраченные усилия. Причем, может быть, даже этот человек напрасно потратит на вас усилия. Ну, как-то вы его чуть -чуть не захотите его воспринимать. Хорошо. Будет ли новое знакомство? Тройка жезлов. Да, может быть. Оно вам понравится. Понравится ли вам это знакомство? Да, по двоечке кубков. Видите, вам нужно... А, по шестерке. Нет, это не двойка, это шестерка. Здесь еще взгляд в прошлое обращает вас. В прошлое. Пока здесь у вас еще люди из прошлого. Ну, правильно, до 18 числа точно. А после 18 я думаю, что там для вас только лишь ну, где-то где -то в ноябре, наверное, включится. Личная сфера. Похоже на то. Ладно. По здоровью. Что у водолеев будет? Четверка. Отлично. Супер. Супер карта. Она указывает на то, что ну по идее не должно быть никаких болячек. Все на своих местах. Все работает слаженно. Организм как часы. Ну и главный свет для водолеев. Фортуна вовремя хватайте фортуну за хвост как правило, да и период фортуны он, если брать ну, календарный период то это где-то ноябрь приблизительно вторая половина ноября ну посмотрите, понаблюдайте но вообще это еще указание на то, чтобы двигались, двигайтесь скатите, что-то делайте, что-то предпринимайте то есть не время сидеть, сложа руки иначе пропустите свою удачку да, возможно, еще будет немножечко тяжело пока. По десятке жезлов. Видите, тут многие могут ощущать на себе еще некую тяжесть. Но ждите. То есть будут перемены нелегкие. Да, тяжелые, очень долго ожиданные. Но ждите. Они будут вот-вот-вот. Будут, так, хорошо. Ну что ж, на сегодня мы наш прогноз закончили. Думаю, что он будет для вас интересен, полезен. подписывайтесь. Ставьте ваши лайки, комментируйте, делитесь этим видео и до встречи в следующих прогнозах.